Друзья, всем привет в этом видео показываю вам отель рихана royal beach and aquapark 5 звезд погнали итак отель расположен на первой береговой линии в бухте на бэй примерно шесть половиной километров от аэропорта значит по времени на трансфер тут все зависит от того каким маршрутом трансфер поедет если поедет прямо то вы будете первыми туристами и попадете в отель очень быстро если поедет каким-то другим маршрутом тут все зависит от того сколько будет тогда отелей перед вашим и он может получиться таким продолжительным в общем чтобы все это сократить берем такси в аэропорту во первых это копейки 5 10 баксов вам выйдет такси в зависимости от того как вы торгуетесь и 5 минут вы и уже в отеле дальше смотрите по структуре видео сейчас мы пройдемся по территории до пляжа во время этого нам отельер расскажет некоторую информацию по отелю дальше значит мы покажем вам номер После этого я покажу вам как выглядит пляж и в конце я подобью итоги по данному отелю. После этого еще будет некоторая информация в конце видео от ательера по основным нюансам и инфраструктуре по отелю рихана 5 звезд. Так что ребят смотрите видео до конца и тогда будет у вас полная информация по отелю. Вот этот бассейн который подогревается, сейчас подождите, не растягивайтесь, чтобы по территории не потеряться. Вот это бассейн, он подогревается, вот это что в середине, вот то, что говорит, да? Да, то что я вам говорила, он подогреваемый дымой. Торпуса начинаются сверху от больших и внизу маленький, тренажерный зал бесплатный, спа платная, тренажерный зал находится вот здесь вот на повороте за ресепшн получается в этом же здании, просто за ресепшеном. Вот. Это детский бар, который работает с двух до пяти. Здесь мороженое, попкорн и вата. Здесь каждый вторник проходит коктейльная менеджмент-вечеринка, где люди могут лично задать вопросы менеджеру, менеджеру по работе уборки, менеджеру по работе ресторанов. Шеф-повару лично они могут задать вопросы, которые их интересуют, пообщаться с ним, может какие-то пожелания есть, может просто поблагодарить за отдых. Вот, также здесь кальянная, кальянная платная. Сколько стоимость? Все они узнают на ресепшене, uh -huh. Это вся информация дает ресепшн. Здесь на втором этаже главный ресторан. Вот где они три раза кушают. Здесь вот а-ля карта, итальянский ресторан. Здесь японская, корейская, китайская. Кухня три в одном. Вот это фуд-корт. И в середине фуд-корта восточная а-ля карта. Восточный ресторан. Вот это фуд-корт. дальше а, здесь вот детский клуб находится где 5, я вам напоминаю детки от 5 лет в детском клубе вот сейчас по лестнице аккуратно смотрите под ноги потому что она докругленная. Смотрите, здесь гостиница разделена, получается, на две половины. Есть роял и есть престиж. Что значит престиж? Престиж номера, это номера, которые с приватным бассейном, комнаты с приватным бассейном. Вот здесь вот бар, который работает 24 часа, здесь напитки бесплатные, все включено. Также здесь анимация проводит коктейльные игры всякие, проводит э, акваэробику, дарт, все-все она -все проходит на этом бассейне. стандартный тоже номер. Номер категории сьют вот. Большая, просторная слева. комната слева. Плазма. Кровать. french Значит, тут 3 плюс 1. Вот. Или 2 плюс 1. Тут мы по просьбе предоставляем -бар. Тому, Он же такой Ходит такой стоимость. Стандартный номер. Стандартный номер. По размерам, тоже аккорд. Просто видом друга отличается. Здесь вид на море или на бассейн. Стандартные номера, видом на сад. Можно, можно по углам. На балконе у нас пара шезлонгов, стульчик, столик и вот такой вот шикарный вид на море, ребята. Смотрите какая красота. Так, и показываю вам салют. Значит, душевая кабинка, большая, просторная, чистая, абсолютно чистая. Нормальный фен, не пылесос, как в обычных отелях, косметика, фирменная, ну, умывальник, зеркало Лап, маленькое. Ну и сам туалет так ребят и пару слов хочу сказать вам за аквапарк значит смотрите он здесь есть но я вам его в этом видео не смогу показать так как мы там не проходили значит аквапарк небольшой несколько горок для взрослых несколько горок для деток также на территории есть еще пара бассейнов с горками но ребят что я хочу вам объяснить в этом видео насчет аквапарка да он есть да он отдельный но он небольшой и именно акцентировать на этом внимание не стоит так как если вы хотите хороший большой аквапарк с интересными горками большими высокими там где много горок, выбирать отель нужно другой в этом отеле аквапарк есть но он совсем примитивный то есть от кому сбить? сделать несколько там красивых фоток, но без крутых впечатлений. Смотрите, вот это вот деревянный э, домик такой, как ресторанчик вверх свету. Это рыбный ресторан. Ага. Вот они там вечером могут поужинать, но это за дополнительную плату. Он не бесплатный. Дальше. Это наш понтон, Вот море. Если можете, мы можем подойти, если хотите к нему, чтобы посмотреть, есть лунки или нет лунок. Вот. Вот там вот, если вот чуть, чуть туда вот отойти, там есть лунки, где могут детки купаться. А, ага. вот. Вот а здесь, здесь вот, вот здесь? видите, когда прилив, можно угу. купаться. Но после обеда потом море уходит и уже остаются одни, как камни. Вот. И купаться уже нельзя. А слева от понтон? Вот это вот Клеопатра понтон. Ага. Вот это вот Рихана понтон. Морские а, а же есть а тут? Морские, конечно. Да. Это да. же Красное море. Потому что пляж... Заход, тут я не расчищен. Так, друзья, показываем пляжное покрытие отеля Рехана, resort Royal Beach, аквапарк. Ну, тут мелкий песок с галькой принципе стандартный для напки вот море смотрите сейчас получается прилив то здесь есть такие вот лагуны где детки могут походить с краю ну, сантиметров 30 где-то глубины а как правило уже после обеда, но ну опять это все зависит от фазы луны. Здесь обычно отлив. То тут будет вообще как бы лужиться, Буквально водички не будет. То есть потому что водичка уйдет в море. И вот наш понтон отеля Риханы. Им пользуются оба отеля. В принципе, относительно не длинный. Значит. Представитель отеля сказал 160 метров, но по Google Карте я смотрел, показывает 100 метров. Так, показываю вам шезлонги. Смотрите, шезлонги деревянные, конечно, такие себе, но на них хорошие матрасы мягенькие. Вот такие вот грибочки с бамбука или с чего это. Ну, в общем, плетеные, классные, как бы. Под такими комфортно в принципе, загорают. Почему? Как раз загорают под ними. Не загорают, а загорают. Так, ребят, ну, смотрите мои выводы по поводу данного отеля. Лично мне все, в принципе, понравилось, потому что отель готов к приему туристов. И в своем диапазоне ценовом, в принципе, это нормальный отель. То есть в нем все ухожено, все красиво, все зеленое есть отличная инфраструктура дальше это вы все сможете услышать в этом видео когда нам представитель отеля рассказывал по инфраструктуре детский клуб в общем все здесь мне понравилось все э, ухожено и здесь постоянно работают сотрудники отеля то есть наводят чистоту и порядок вот даже сейчас смотрите полным ходом идет уборка территории. имеется в виду, что постоянно за ней следят, то есть за деревьями, за кустиками, абсолютно за всем. и, кстати, по поводу всего такого, ну, то, что есть на территории, оно реально так бы более-менее нормальном состоянии. ну как более-менее. оно в хорошем состоянии. это для Египта это хорошее состояние, ребят, потому что отель идет в ценовой политике доступной соотношению с другими отелями он реально выигрывает единственное что ребят это напка и зимой тут нужно понимать что если вы будете отдыхать зимой ветерок будет чувствоваться очень сильно поэтому летом весна и осень ну эти части года можно здесь отдыхать смело зимой исключительно обращаем внимание на ветер а так должно быть все отлично в общем друзья надеюсь вы увидели всю суть отеля эрханы royal beach аквапарк 5 звезд а вот у нас есть участок для деток смотрите есть качельки есть домик где можно полазить ну в общем езди детям развлечься В общем ребят если вы выбираете Рихану, я думаю у вас должно быть все в порядке поэтому надеюсь вам помогло это видео чтобы понять суть отеля и стоит вам его выбрать либо не стоит обязательно напишите в комментариях под этим видео если вы отдыхали в рихане пятерки когда вы отдыхали что вам понравилось что вам не понравилось напишите значит ваш отзыв по данному отелю если вы в нем отдыхали в комментариях под этим видео ну и не забывайте подписываться на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале смотрите эти видео и вы всегда будете в курсе всей полезной и объективной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями до новых встреч друзья пока пока Значит, смотрите, в информационном листике здесь написано, со скольки до скольки рестораны работают, какие есть на территории бара, со скольки они работают. Вот. Я вам дам информацию, которой здесь нету. Вот. А у нас на территории отеля есть три алякады: Это итальянский, индийский, э -э восточный. Ой, извините, это в в четверке. Итальянский, восточный, китайский, японский, корейский. Это японский, корейский, три в одном кухня. Вот, они находятся на территории отеля. Зарегистрироваться в них можно через электронный экран, который находится возле ресепшена. Гости за время пребывания могут по одному разу посетить три ресторана. По одному разу сходить в три ресторана. Вот. Он находится, если вы посмотрите в окошко, мы когда будем выходить, я вам тоже покажу. Вот. Э -э, главный ресторан находится наверху здания, на втором этаже, а на первом этаже находятся все а-ля карты. Вот. Также есть вот, где они могут с неками перекусить с часу до пяти вечера. Вот. Дальше, на море тоже есть фудпорт. Фудпорт это для четверки, но пятерка тоже может туда сходить, тоже перекусить снеками, Там напитки все алкогольные, их неуместного производства. И кока-кола, спрайт, соки, это все бесплатно тоже. Вот. Там и четверка, если хочет пятерка, если они находятся на море и не хотят идти сюда, вот на фудпорт, они могут там тоже перекусить. Вот. Детский клуб есть на территории отеля. Детки туда с пяти лет. Есть в ресторане, в главном есть детское питание, детский ресторан, там детское питание, прикадельки, картошечка, все детское питание, вот не такое, как у взрослых, а вот именно для деток. Вот, дальше. Э -э детская анимация, проводит с детками всякие игры по территории. Вот, разукрашивают их. Играет с ними, рисует, смотрят телевизоры, едят мороженое по сладкую вату. Это с двух до 5 детский бар работает. Там, где дают по сладкая вата, вот бесплатно. Дальше, подогреваемый бассейн. Если вот мы будем выходить в был вы увидите прямо перед ресепшен, подогреваемый бассейн. Вот. С... А? с какого месяца начинает да. работать? А, как только похолодает, тут не угадаешь, что каждый год mm. меняется климат. Поэтому может октябрь быть теплым, так как сейчас. Может быть, вот в прошлом году был октябрь холодный. Сейчас вы видите, вчера маленький дождик покапал, и все, и тепло. А в том году был холод, холодно mm -hmm. было холодно. Вот, поэтому мы смотрим по погоде. Если только... вот а, Их четыре на территории, но на данный момент пока один. Вот. Дальше. Вы мне задавайте вопросы сейчас, и мы пойдем тогда только смотреть. Сколько а, Только приехали, мы сразу им одеваем браслеты, для того, чтобы у них была возможность покушать, сходить, пока они будут ожидать номера. Вот. Они могут утром есть ранний э, завтрак, они могут в главном ресторане позавтракать, и также позднее выселение, если поздно ночью уезжают, тоже они могут поздно поужинать. Срезаете. Срезаем браслеты. А вот. а есть да. Дальше, днем, если в 12 часов выселения, то деток мы можем покормить, взрослых нет. Это до, дополнительно они могут заплатить, и тогда им будет включен. В 12 часов, если выселение, мы срезаем браслетики, деток мы кормим обязательно. Вот. А взрослые это до, за дополнительную плату. Сколько стоит Все они на ресепшене, все написано на ресепшене, они могут спросить, узнать все на ресепшене. Если, если, если есть свободные, чистые номера, без проблем заселяем. даем? По просьбе гостей мы предоставляем ланчбоксы. Интернет? Интернет на лобби-баре он бесплатный, в номерах он платный. Они могут подойти на ресепшн, им всю информацию дадут, сколько стоит. И им дают бумажечку с кодом на Wi-Fi. Раз. Каждый день номер предоставляется две бутылки воды, полтора литровые, на номер, по две бутылки каждый день. Есть лагунка для детей? Есть лагунка для детей, но смотрите, тут вот сейчас сезон такой, что утром море есть, после обеда оно уходит. Вот, получается, они до обеда могут в лагунках покупаться, после обеда море уже уходит, там уже где купаться им. вот дальше понтон 162 метра вот глубина где-то 2-3 метра с краю глубина... понтона а? ну, в конце понтона 2-3 метра да угу. глубина вот это вот в принципе какие-то еще вопросы да. Четверка что-то может пользоваться на территории? Четверка на территории пятерки только морем пользуется. Также у них этот футбар, угу. что я вам говорила на берегу. Они вот футбаром пользуются вот и морем. На территорию пятерки они не могут заходить. Также пятерка не может пользоваться четверкой. Угу. Спасибо.